Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар. Сегодня мы с вами посещаем квартиру однокомнатную, 32 квадратных метра, в доме комфорт-класса, на восьмом этаже, в юбилейном микрорайоне. Дом находится, знак Мерседес еще называется это ЖК Новый Город. Пойдемте посмотрим свою саму квартиру. Квартира в причастовой отделке, хорошая качественная стяжка на полу. Сама... Комната немного вытянутая, трапециевидной формы небольшая, здесь всего лишь 15 квадратных метров в самой комнате. Хорошее большое панорамное окно видовое, особо к вам в окошко много заглядывать не будет. Такой вот она формы интересной. И здесь у нас кухня, 9 квадратных метров, квадратная, располагается очень хорошо мебель. Из кухни выходит балкон. По желанию можно его увеличить, объединить балкон, это несущая конструкция, несущие места только вот эти. Вот это место можно убрать, эту стену тоже можно передвинуть вот счетчики холодной горячей воды и ванная ванная 4 квадратных метра чуть меньше три с половиной получается она вот такая она абсолютно квадратное помещение такая квартира стоит 2 миллиона 100 тысяч рублей